Я специально на время перерыва отставил вот этот текст в надежде, что его кто-то прочитает. И теперь первый вопрос. А кто-то прочитал? О, много. Хорошо, второй вопрос, вытекающий из первого: А кто-то понял, про что тут написано хотя бы частично? Один, ну ладно, хорошо. А как, ну ладно, может никто не понял, а может ли это оказаться верным с вашей точки зрения? Ладно. Ну может вы не очень понимаете, про что... Ладно. Может. Ну ладно, последний вопрос должен был быть, на ваш взгляд вообще этот текст осмысленный или нет? Ладно. Нет, есть люди, которые думают, что осмысленный? Ну да, нейросеть. Сейчас это используется ради эксперимента. Люди генерируют случайным образом тексты, засылают их в журналы, иногда добиваются публикации. Но этот текст немного другой источник имеет. Я специально просто взял наугад какой-то фрагмент из Гегеля, более-менее связанный. Чисто технически поменял в нем некоторые слова местами. Соответственно, от исходника он отличается тем, что там цветное. Я так проверял делать, правда, не на этом тексте я все время забывал, с которыми я это проделывал. Но, тем не менее, постоянно находились люди, которые не только считали, что это осмысленно, они мне пытались доказать, что это верно. Просто я не понимаю. Но оригинальный текст, он примерно такой же. То есть, если в нем не менять слова, у него те же самые характеристики сохранятся. Он очень запутанный, он сложный, он использует невнятные термины, но при этом там есть как бы умные слова. Умные, вот там слово «квант», «качественно определенный квант», «лишь постольку, поскольку», «постольку, поскольку» — это имитация рассуждения и так далее. Так что даже если вам не показалось, что этот текст осмысленный, этот способ часто срабатывает. То есть люди думают, что проблема не в тексте, с текстом все отлично. Его, видимо, написал умный человек, написал про что-то умное, там все правильно, просто сам читатель не понял. Сам читатель, он оказался недостаточно интеллектуально развитым, или недостаточный кругозор он имеется, или просто устал. но ну, С текстом все нормально, поэтому, чтобы не уронить свою репутацию в глазах умных людей, надо просто кивнуть, сказать, да-да-да, здесь все здорово. Когда человек это количество раз кинует, он, возможно, даже начнет верить, что в этом правда есть смысл. Но должен сказать, что это в некотором смысле иллюзия. Если мы сравним понятные и непонятные тексты, может показаться, что понятный текст тяжелее, написать. И только... Ой, непонятный текст тяжелее написать. Только умный человек может написать такой сложный, запутанный текст. На самом деле на практике это не так. Потому что если у автора стоит цель донести свою мысль до читателя, ему придется потратить дополнительные усилия не только на то, чтобы изложить мысль, а на то, чтобы это изложение сделать понятным. Если же у него не стоит цель донести свою мысль до читателя, ну или просто он не умеет, ну как бог на душу положит, так и пиши текст. Потом прям не редактируй его, сразу неси в издательство, его издадут. С большой вероятностью, как показали эксперименты, даже в серьезных журналах могут напечататься. Ну как легко догадаться, с чтением все строго противоположно. Непонятный текст. Читать гораздо тяжелее, понятный текст писать гораздо проще. Из этого следует, что для людей, у которых есть цель пустить пыль в глаза, более выгодная стратегия — писать непонятные тексты. Почему? Ну, их проще писать, значит, о них напишут больше. С другой стороны, читать их тяжело, поэтому меньше вероятность, что разоблачат. Ну, Соответственно, там эти люди как раз и будут концентрироваться. И несмотря на первое вот это ощущение, рационально предполагать строго противоположное, что чем текст более непонятный по своей структуре, тем при прочих равных больше вероятность, что там написана ерунда. И в целом надо помнить, что если вы не поняли, какой то текст, есть... Весьма, ну, весьма вероятный исход, что это просто текст хреново, а не вы такой тупой. Но не обязательно, может быть, и вы такой тупой. Ничего, что ж не поделаешь. Почему этот дисклеймер был нужен? Потому что, к сожалению, в некоторых философских течениях это вовсю используется. То есть мы совершаем на читателя вот такую психологическую атаку, Потом читатель, утомленный вот этими нагромождениями невнятных терминов, соглашается принять, что да, там все здорово, утрачивает критическое мышление. Ну и в частности, то, о чем я сегодня хочу поговорить, это такой пример. Тут необходимое пояснение, у диалектики есть несколько определений. Одно из них — это то, что ввели еще древние греки, это просто искусство спора или искусство ведения рассуждений. А второй вариант — это, собственно, то, что назвал Гегель диалектической логикой, и его последователи за ним повторяли. Эти вещи довольно разные, они чуть-чуть пересекаются, но лишь самую малость. И несмотря на то, что к древним грекам у меня тоже много претензий, сегодня речь только про второе — Поэтому не надо думать, что какой-то аргумент про древних греков каким-то образом поменяет сказанное здесь. Про диалектику и сам Гегель его последователи претендовали на то, что это научная теория или вообще наука. Но наука — это же не какой-то бантик, который любой, любой имеет право его нацепить, и носить никто ему не вправе какие-то слова плохие сказать в ответ. Нет, у научной теории есть некое, некоторое количество обязательных свойств. И здесь я перечислил не все, но сто пудов. Каждый из этих свойств просто жизненно необходимо для науки. Если что-то им не соответствует, скорее всего, это не наука вообще. Давайте посмотрим, как у этого обстоит дело в диалектике. Как с этим обстоит дело? Во-первых, предметная область. Что изучает эта наука? Как ни странно, она изучает вообще все, я не шучу, определение из словаря. Наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. То есть мы охватили и материальный мир, то есть природу, и идеальный мир, содержимое человеческой головы, и даже некоторое их пересечение, общественное взаимодействие. Буквально наука, изучающая все на свете. Ну, правда, может быть, не все аспекты, только движение и развитие, но движение и развитие всего на свете. Тут мне сразу приходит в голову, вот что. Ну, раз это такая наука, которая изучает все, наверняка должно быть полно примеров. Просто на каждом шагу мы должны видеть примеры того, как диалектика нам помогает изучать ту или иную область. И мы должны видеть явления, их, примеры вот этих диалектических эффектов или законов. Но математика тоже весьма обширная, в куче наук используется. Меня спроси, ну, где там математика применяется? Я буду без подготовки неделю перечислять места, где применяется математика. А человек, который занимается математикой постоянно, я думаю, он там год сможет без перерыва перечислять просто места, где ее можно использовать. Если такой же вопрос задать сторонникам диалектики, выяснится странное. Есть некоторое количество примеров классических того, где диалектические законы работает. Этих примеров реально штук 10. Вот они кочуют из книги в книги уже лет 150 примерно. И до сих пор их повторяют. Но если попросить какой-то еще пример дать, человек вдруг начинает испытывать какие-то затруднения. То есть универсальная наука почему-то имеет крайне мало примеров. Более того. Эти новые примеры, которые человек приведет, будут очень, очень сильно напоминать натягивание совы на глобус. То есть, ну да, вот тут надо забыть про эту часть, но в принципе чем-то так отдаленно похоже, крайне неубедительно, на мой взгляд. Но что еще интереснее, даже те примеры, которые классические, которые тиражируются лет 150, они тоже напоминают натягивание совы на глобус. И в целом они весьма подозрительные. С ними что-то не так. Я сейчас один из таких примеров приведу. Есть такой интересный диалектический закон, что количественные изменения переходят в качественные. То ли обязательно переходят, то ли еще как-то. Ну, не знаю. Это иллюстрирует вот таким образом. Есть у нас емкость с водой, мы ее нагреваем, повышаем ее температуру, и таким образом вызываем в ней количественные изменения. Потом температура нагревается до да, температуры кипения, и начинаются качественные изменения, вода испытывает фазовый переход, превращается в пар. Вот вам пример того, что диалектика, правда, описывает мир. Первый вопрос у меня, конечно, почему именно точку кипения? но Почему мы считаем, что это объективно качественные изменения? Давайте выберем температуру, при которой мне я не знаю, приятно душ принимать. Тоже вот количественные изменения, повышаем, повышаем температуру. В какой-то момент мне становится приятно, произошли качественные изменения. Дальше повышаем следующий качественный переход, снова стало неприятно. Но уже на новом витке развития стало неприятно. Иначе. Но самое интересное в этом примере совсем другое. Дело в том, что он фактически неверный. Дело в том, что для того, чтобы вода испарялась, ее вовсе не обязательно нагревать до кипения. Вы можете это проверить. Налить дома воду на стол, пройдет минут 15-20, стол окажется сухим. И нет, вода не впиталась в стол, она именно испарилась. Если опять же есть сомнения, налейте воду в стакан. Там 15 минут будет мало, но за пару-тройку дней стакан окажется пустым, в зависимости от конфигурации стакана. Хотя совершенно точно в это время ни стол ни стакан, ни вашу кухню ни вашу кухню никто не нагревал до 100 градусов по Цельсию. И повторюсь, этот пример до сих пор, вот 150 лет прошло, да, его постоянно продолжают приводить. То есть наука, заявившая о том, что она занимается всем в мире, даже в том примере, который сама привела, почему-то не справляется с описанием. Еще более цинично это выглядит, когда... Мы имеем дело с таким суженным понятием диалектики, когда говорят, ну ладно, не все на свете она изучает, только мышление, но такое продвинутое, правильное мышление. Или вообще диалектика ⁇ это способ такого мышления. Тут не странно. То есть способ мышления, наука, изучающая мышление, а не что-нибудь еще, сама же не справляется с тем, чтобы дать пример этого правильного мышления и приводит просто ошибочную вещь в качестве примера. И за 150 лет никто из людей, занимающихся наукой о мышлении, почему-то не замечает, не устраняет этот пример в новых редакциях книг, не делают сноску, тут все неправильно. Что интересно, это не единственный пример, там практически со всеми классическими примерами что-то не так. Ровно в той же мере. И второй такой пример мы рассмотрим как раз в части, которая касается внятных определений, однозначности трактовок. Еще один диалектический закон, что происходит что-то там типа отрицание, отрицание. Я даже не буду его цитировать, потому что он реально невнятный. Сейчас станет почему. По понятно, почему. Его вот как иллюстрируют. Есть у нас зерно. Из зерна у нас вырастает колос. И в этом процессе колос отрицает зерно. Потом в колосе вырастает новое зерно. И оно отрицает уже колос. И таким образом оно становится отрицанием отрицания то есть неким исходным состоянием, но в новом качестве. И все бы было хорошо, но вместе с этим примером в не меньшем количестве источников фигурирует его модификация, где между зерном и колосом появляется еще росток. Может быть, по тексту будет не сразу понятно, что тут происходит, поэтому я сделал некую табличку. И тут видно, что эти два случая совершенно не совпадают. У меня сразу появляется вопрос, так что является отрицанием отрицания – новое зерно или колос? Ну, новое зерно, понятно, почему это то же самое, что старое зерно. Почему колос это то же самое, что зерно? И что там должно быть написано в правой колонке? Там должно быть отрицание или отрицание отрицание, отрицание или, может быть, отрицание отрицание отрицание отрицания. С точки зрения Гегеля тройных отрицаний не бывает. Все такие процессы они заканчиваются на второй стадии. Исходник, отрицание, отрицание, отрицание. Хорошо, второй пример давайте чуть-чуть продлим. До третьего зерна мы обнаруживаем крайне интересную штуку. Все четные зерна оказываются отрицанием, а все нечетные зерна оказываются отрицанием отрицания, то есть повторением исходника в новом качестве мне интересно что это за природный закон мы только что вот сейчас открыли в чем вот эта мистика в чем мистика четных зерен по сравнению с нечетными я могу сказать в чем мистика дело в том что если мы настолько невнятно определяем термины у нас действительно будет ерунда получаться сплошь и рядом то есть заметьте это еще не все проблемы одного только лишь примеры перечислил их уже три. Нам наука о правильном мышлении вместо того, чтобы помочь мыслить, она нам помешала. Даже очевидный пример неясно, чего происходит. Вот посмотрите, как в формальной логике определяется отрицание. Ну, это попросту. У нас есть суждение, если оно истинно, его отрицание будет ложным. И наоборот, если суждение ложно, его отрицание будет истинным. Это можно даже перефразировать что суждение его отрицание нигде не пересекаются, но в сумме составляют полное множество. Теперь определение, даваемое диалектикой. Это определенный тип отношений между последовательностью состояния объекта. То есть, если в формальной логике отрицание — это свойство суждения, в диалектике — это уже свойство объектов реального мира. Но поскольку мы знаем, что в реальном мире вариантов последующей стадии может быть много, если они все они являются отрицанием, значит отрицание не единственно, в отличие от формальной логики. А это значит, то, что мы в формальной логике выяснили для отрицаний, в диалектике работать уже вовсе не обязано. Но сторонники этого учения почему-то считают, что все нормально, так можно. Оно работает. Дальше следует интересная расшифровка. Не любая стадия является отрицанием, а только та стадия, на которую уничтожается предыдущая стадия, но при этом сохраняются какие-то ее элементы. Хорошо. Вслед за этим определением у нас идет пример про колос. Это обычно так. Я, конечно, не ботаник, но я знаю, что когда колос вырастает из зерна, зерно действительно исчезает. Но вот когда зерна вырастают на колосе, колос не исчезает. Ну ладно, хорошо. Предположим, я что-нибудь неправильно знаю про колоси, но много других растений есть. Когда яблоки вырастают на яблони, совершенно точно яблони не исчезает. То есть вот этот универсальный закон, он работает только для злаковых, для однолетних растений. И для них он тоже как-то странно работает. Примеры приводимые. Прямо под определением этим определением противоречия. Это интересная наука о мышлении. Но, к счастью, это еще прям сам Гигель сказал. Он сказал, что противоречия — это основа развития. Поэтому даже хорошо, что есть противоречия. Не надо по этому поводу париться. Я не могу не согласиться. Это действительно делает метод мышления продвинутым. Почему? Из формальной логики мы знаем, что если мы берем набор предпосылок, в которых есть, в которых есть противоречия, существует минимум один технический способ доказать, из этого абсолютно любое утверждение. В буквальном смысле абсолютно любое, не только те, то, которое касается предпосылок. Чисто технически. Именно поэтому в формальной логике системы предпосылок с противоречием запрещены к использованию. Но в диалектике разрешены. все нормально. В формальной логике вы не можете доказать что угодно, а в диалектике можете. Развитие налицо. Диалектика — это лучший способ доказать что угодно. Потому что диалектика — это метод. Мне интересно, если это метод, должна же быть методология. А что за методология не позволяет людям подобрать к ней же правильные примеры? Это, ну, это как бы, эти примеры, они скорее выступают за то, что этот метод не работает. Кроме того, если это метод, ну, Предположим, эти заклинания не имеют смысла хотя бы узнать, каким образом их составлять. Как узнать, вот там говорят о противоположностях, как узнать, что является противоположностями, что нет. Есть же варианты, мы посмотрели, вот пример про колос или про росток и колос. Как узнать, что там на самом деле отрицание. Как узнать, что объективно является качественным изменением, а что объективно является всего лишь количественным. Вот, внимание, правильный ответ, который я вывел просто после большого количества экспериментов. <звы> я тут немного иронизирую, на самом деле один метод есть. Нет, считать Егеля все равно невозможно будет, но это частный случай. Частный случай. Надо найти какого-нибудь авторитетного диалектика, подойти к нему и спросить, что является отрицанием, что является противоположностью. Его ответ запомнить или записать и с тех пор вы будете знать правильный ответ. У нее есть один недостаток. Если вы случайно в другого диалектика спросите, поскольку там четкого метода нет, вполне возможно, что его ответ будет отличаться. Возможно, он будет прямо противоположным. Я проверял, если им сказать, а кто из вас прав. Можно приучаствовать при философском диспуте. Он обычно протекает так. Ты ничего не знаешь про диалектику? Нет, вот ты не знаешь. Ты ничего не понимаешь. Ты не...» вот на этом месте у вас реально наступает проблема, потому что отличить эти два варианта вы уже точно не сможете. Это в математике. Два математика или хотя бы два человека, которые хоть что-то в ней понимают, могут сесть и проверить решение задачи, например, в которых они разошлись. И совместно найти, кто из них ошибся. Возможно, оба ошиблись. Но это они смогут найти совершенно объективно, не пытаясь апеллировать к какому-то авторитету. А здесь способ единственный. и Это нас подводит... К третьему свойству, которое в науке должно выполняться, а диалектики, претендующей на науку, не выполняется. Наука не может зависеть от авторитета или от источника. Неважно, кто сказал некую фразу, академик или дворник. Неважно, это какая-нибудь там записка на салфетке, которую кто-то оставил в ресторане, или если это книга, которая выдержала сотню переизданий, верность фраз в ней не зависит от способа издания, от времени существования, от фамилии автора, может оказаться верным и то, и другое, ну, сделанное разными способами, написанное разными авторами, и ровно так же оно может оказаться неверным. И это неспроста так. Именно поэтому наука говорит про себя, что она объективна. Почему? Не надо спрашивать гуру. Вы можете взять и проверить сами. И это даже поощряется. С диалектикой самый частый ответ, который вы будете слышать, его тут тот из зала уже сказал, на любой вопрос, идите читайте Гегеля. Там есть ответы на все вопросы. То есть апелляция к авторитету используется как основной аргумент. Но может вам скажут не Гегеля читать, а код их локального гуру. Но неважно, это все равно ссылка на авторитет. В чем я проверял, опять же, это временами очень смешно человеку. Фразу Гегеля пишешь, ну какую-нибудь не очень известную, чтобы он сразу не понял, что это Гегель. И он начинает спорить, причем спорит такими словами, что ты ничего не понимаешь. Если бы ты читал Гегеля, ты бы не писал такой ерунды. На это еще интересно отвечать другими фразами Гегеля, тоже не очень известными. И тоже читать, что ну вот, ты только подтвердил свое непонимание, иди лучше прочитай науку логике. Потом в конце говоришь, что на самом деле это был Гегель, и тут происходит маленькое рождественское чудо. Фразы тут же становятся все правильными. Видимо, Гегель из моей рта выходит как-то особо пошло. Но, на мой взгляд, фраза не может быть. Верна или неверна, в зависимости от того, кто ее сказал. Но она верна, тем не менее. Истинная диалектика, видимо, состоит в этом. Ну, наконец, экспериментальная проверка. да, Понятно, что науке основной способ проверки гипотез и теорий — это эксперимент. Иногда еще говорят, что математика не проверяется экспериментально, но на самом деле нет. Математика проверяется экспериментально. Мы каждый раз, когда мы где-то используем математику для того, чтобы сформулировать выводы, у нас получается прогноз, и этот прогноз сбывается мы доказываем верность математики, Но не дедуктивную верность, а верность в смысле соответствия ее реальному миру. Поэтому, да, действительно, можно построить математику чисто технически, угадать как-то так с аксиомами, сделать дедуктивные следствия из них, и вот у нас будет герметичная непротиворечивая теория. Но она при этом вряд ли будет соответствовать миру и давать правильные прогнозы. То есть то, что так можно сделать, это не значит, что сделали именно так. Наша математика вот этим интересным свойством обладает. То есть, опять же, даже математика тут не исключение. Все проверяется экспериментом. С диалектикой проблема. Если мы захотим проверить экспериментом, то мы вдруг выясним, что что бы ни произошло в конце, это всегда можно будет объяснить диалектическом ключе, Сказать, что тут было противоречие, тут было отрицание отрицаний, количественные изменения перешли в качественные. В этом плане она становится, как мы понимаем, нефальсифицируемой. Ее нельзя проверить. Именно поэтому, кстати, очень часто можно слышать протесты против Попера лично и против его критерия в частности. Ну а если мы этот критерий от... отринем, у нас получится действительно универсальный метод. Он срабатывает абсолютно всегда. Но большая проблема в том, что он срабатывает всегда, если объяснять задним числом. А вот передним числом совершенно невозможно предсказать, какой будет исход. Ну просто потому что, да, любой исход соответствует диалектике, но нас-то интересует не что уже было, и какие заклинания по этому прицепить. А что будет? Наука занимается именно этим. Ну, не только этим. Она занимается еще развлечением ученых, и она занимается еще удовлетворением интереса, как же она устроена. Но вот это самое важное ее практическое свойство. Если мы возьмем какую-нибудь реальную ситуацию, реальную науку, мы можем это проанализировать при помощи, например, классической механики. Замерили силы, с которыми они это дело тянут, посчитали равнодействующую, поставили во второй закон Ньютона, получили ускорение. Дальше мы можем ну, выводы еще какие-то сделать, насколько далеко они уедут, уедут ли вообще и так далее. То есть любую такую ситуацию мы можем проанализировать. Содержательно. Получить прогноз. Узнать, что может быть, что не может быть. Теперь, если мы возьмем эту ситуацию, к ней добавим задним числом Какие-нибудь фразы типа, что вот лебедь, рак и щука находится в диалектическом противоречии, или что здесь мы наблюдаем пример единственной борьбы противоположностей. Что мы узнаем в этом случае? На мой взгляд, мы в этом случае получим только иллюзию того, что это все вписано в какую-то более глобальную мистическую систему, нежели нам это описала классическая механика. Причем эта иллюзия оказывается еще и обманчивой. но ну, из... Классической механике мы знаем, да и даже просто из наблюдений за миром, что есть масса вариантов. Сила могут быть направлены в разные стороны, равнодействующая может быть равна нулю, может быть не равна нулю, направлена под произвольным углом. Любой из этих вариантов классическая механика нам позволяет проанализировать и получить ответ. Но где тут развитие, которое вроде бы должно следовать в результате единственной борьбы противоположностей? Почему противоречие здесь, в этой басне, в которой говорится «Да только ВОЗ и не там», не приводит к развитию? И причем это не фантастическая ситуация, Из физики мы можем легко посчитать, какие должны быть силы для вот этих трех персонажей, чтобы ВОЗ оставался и ныне там. Особенно если мы там еще силу трения учтем, у нас вообще просто масса вариантов получится то есть, несмотря на эти заклинания, мы получаем не тот ответ, который вроде бы декларируется. Должно быть развитие, а его нет. И вот эту штуку часто называют как самую важную часть диалектики. То есть, если еще сильнее сужить диалектика, это наука о противоречиях, о том, ну, это тезис, что противоречие приводит к развитию. И вдруг оказывается, что в самом очевидном случае связанным с движением, диалектика не угадывает. Вполне возможно при наличии разнонаправленных сил оставаться в состоянии покоя. Более того, возможно и обратное. Из первого закона Ньютона мы знаем, что тело, на которое действует сила, совершенно не обязательно покоится. Оно может двигаться равномерно и прямолинейно. А если мы в неинерциальной системе отчета находимся, так оно и с ускорением может двигаться. В самом главном тезисе, в самой очевидной области, связанные с движением, почему-то не угадали. Далее уточняется, что именно внутренние противоречия приводят к различию. Но тут надо вспомнить уже не шестой класс или в каком там это проходит, а где-то так что-то в районе восьмого-девятого. Вспомнить, что в закрытой системе энтропия может только возрастать. Таким образом, любая замкнутая система, закрытая, да, какие бы в ней противоречия ни существовали, рано или поздно придет к состоянию такого совершенно равномерного бульончика. Из контекста, заданного Гегелем, следует, что это не называется развитием. Развитием, наоборот, называется внутреннее усложнение, которое, согласно физике, возможно, вовсе не при наличии внутренних противоречий, а при наличии притока энергии извне. Замечательный метод. В самых очевидных случаях он нас привел к какой-то ерунде. Но, опять же, есть способ заставить его работать. Способ такой — вы подходите к ученому, занимаешься нормальной наукой, задаете ему вопрос по интересующей вас теме, он вам дает ответ, полученный из нормальной науки, и после этого вы к нему задним числом добавляете диалектическое заклинание. И у вас как бы получилось, что вы обосновали, что правда все работает. Если вы этот сценарий повторяете энное количество раз, вы можете начать второй акт этой замечательной пьесы. Вы доказали, что диалектика типа работает, значит, ей можно пользоваться. А она ведь такая удобная. Вы можете с помощью нее доказать чего угодно. То есть у вас есть какой-то тезис, который вам очень нравится, но, к сожалению, он не получается подтвердить научно. Окей, вы можете облечь его в эту форму и как бы обосновать. А если вдруг проверят потом и не сработает, ну, вы второй вариант сработавший тоже сумеете обосновать. И таким образом второй акт можно повторять сколько угодно раз в самых разных темах. То есть, если говорить честно, это не наука, это набор риторических приемов, позволяющих на ровном месте создать иллюзию обоснованности тезисов. Ну и как дополнительный приятный бонус поднять свой статус в глазах доверчивых граждан. Ну ладно, быть может, если все эти плохие вещи выкинуть, ну, ссылки на авторитет, невнятность определения и так далее, может быть, там чего-то останется, что-то, чего науке не хватает, и это науку все-таки продвинет вперед. По этому поводу тоже есть замечательный аргумент диалектиков. То есть они говорят, есть такая штука метафизика, метафизический подход к изучению мира, и он рассматривает мир застывшим, статичным, безжизненным. А диалектика она рассматривает мир движущимся, развивающимся. Ну вы типа с кем? С плохими метафизиками или с нами? Тут вполне очевидно, что это ложная дихотомия. Да, мир можно рассматривать в динамике, но совершенно не обязательно делать это тем способом, который мы только что посмотрели. Более того, так уже делают абсолютно все науки. То есть когда говорят, что вот эти неправильные науки рассматривают мир в статике, я все время спрошу, какие... Ну, то есть статику там, конечно, рассматривают, но это очень малая часть каждой науки. А так, физика, это да там полно дифференциальных уравнений, это продвижение. Экономика, она тоже вся про изменение, История, это вся про изменения. Мы даже лингвистику возьмем, и там излучается изменение языка со временем, взаимопроникновение языков и так далее. Какая наука рассматривает статику? То есть это просто штука, которую сочинили для того, чтобы возвыситься, ну, возвысить себя в глазах людей, которые не знают, про что там в науке происходит. То же самое делается с логикой, чтобы обосновать, что диалектика все-таки какой-то надстройкой для логики является. В частности, говорится вот что. Знаете, логика, она двузначная, там только да или нет, истина или ложь. А мир же он такой многогранный. Как же мы будем изучать его при помощи вот этого не универсального инструмента? Опять же, в логике формальной речь идет исключительно про суждение, не проявление реального мира, только про суждение. Это суждение имеет два значения или два статуса, истинно или ложно. А в самом суждении может говориться про что угодно. Вы можете сколько угодно значную систему ввести, сформировать, сформулировать его в виде суждений и формальной логикой их анализировать. Математика, она же не с двумя всего числами работает, а с бесконечным, да еще и многомерным множеством чисел. Языки программирования целиком построены на формальной логике. Но программы, которые на них написаны, они же не всего два состояния имеют. Как-то вполне справляются с многозначными состояниями. То же самое и динамики касается. Да, когда говорится, что у вас формальная логика требует от вас, чтобы некое суждение оставалось неизменным, там имеется в виду именно суждение, а вовсе не то, про что оно говорит. Имеется в виду, что когда вы ведете какое-то рассуждение, вы не должны подменять тезисы. Вот про что один из главных законов формальной логики. А вовсе не про то, что в тезисах должно говориться про застывшее состояние. Да опять же, физика, построенная на формальной логике, отлично описывает движение самых разных видов. Еще есть такая штука, как неопределенность. Тут я сейчас подбираюсь к содержательной части диалектики. То, что там все-таки есть. Ну Вот пример рассмотрим. У нас есть градиент от красного к зеленому. Решительно невозможно сказать, где надо провести черту. Где кончается красный, начинается зеленый. Это правда так. Где бы мы ни провели, всегда можно сказать, а почему здесь, почему на один пиксель левее было бы неправильно. Как же формальная логика может справиться с таким удивительным парадоксом? На мой взгляд, справиться можно за один абзац. Мы берем некое множество, которое непрерывно или почти условно-непрерывно условно непрерывно, по какому-то параметру. А потом делим элементы этого множества на дискретные классы по тому же самому параметру. Почти наверняка мы попадем в ситуацию, в которой на границе будет происходить что-то непонятное. То есть вместо вот этого огромного тома, отрицания-отрицаний, единственной борьбы противоположности, я уложил весь смысл ну, нет, не весь, но там 90% вот этих всех жонглирований, оно ровно на этом свойстве основано. Ну, я заложил его за один абзац, и я вам через одну строку могу даже сказать, что делать. Если для вас это оказалось критично, ну хорошо, проведите другое разбиение. Или вообще не проводите разбиение. Благо, математика отлично работает с непрерывными функциями. Если вообще вы с таким встретились, это вообще не обязательно, вы не можете это использовать. Это зависит от задачи. Но вот две стрелки, мы можем провести эксперименты и выяснить, что люди, не страдающие проблемами с цветным зрением, они их совершенно точно отличают. Значит, мы можем сделать, например, светофор, связать правила дорожного движения с цветом сигнала, и люди вполне смогут им пользоваться. Несмотря на то, что да, в этом градиенте непонятно, где кончается красный и начинается зеленый. Тем не менее, использовать все равно мы вполне можем. То есть вещи, которые преподносятся как мегасложные и доступные только каким-то особым умам, на самом деле не такие же сложные, не такие уж и сложные. Их вполне можно анализировать, если не вносить кучу дополнительной путаницы. И те, примеры, которые я изложил, их реально можно свести к набору очень таких простых истин. Ну, в частности, бывают противоположные тенденции. Никто не поспорит, мы их наблюдаем. В целом бывают разные случаи. Если мы говорим о количественных и качественных изменениях, я напомню, что там точка выбирается произвольно, и нам потом предлагают восхититься тем, что мы, повышая какой-то параметр, мы рано или поздно доходим до некоторой точки. Ну хорошо, давайте это сформулируем. Если что-то менять, то оно, возможно, поменяется. Именно «возможно». Потому что есть варианты, при которых не поменяется, но ну, тогда четвертое правило или нет. Это, наконец-то, делает науку универсальной, потому что если к любой фразе добавить или нет, она становится верной всегда. Но это все звучит не так мистически, не так чарующе. Вообще кажется, как на этом можно построить какую-то теорию. Это же вещи, которые очевидны, но если не трехлетнему ребенку, то уж там семилетнему, наверное, очевидно, могут быть. В общем, я подозреваю, что вот это и то имеет больше пользы, чем накручивание, жонглирование невнятными тезисами и попытка выдать это за науку. Под конец я хотел бы привести еще один пример интересный. Опоре Зенона, Ахиллес и Черепаха. Краткий смысл его, наверное, все в курсе, что они решили посоревноваться. Черепахе Ахиллес дал фору, пока он пробежит это расстояние, черепаха успеет чуть-чуть уползти вперед, он пробежит на это новое расстояние, она еще вперед уползет. А так до бесконечности получается, что Ахиллес никогда не догонит черепаху. А всем же очевидно, что он ее догонит. То есть мы пришли к парадоксу. Про это многие философы писали. Я, честно говоря, думаю, что может для древних греков это было супер сложно, но там, начиная века... С 18. -го. Вообще непонятно, где тут проблема. Давайте сначала физически это решим. Поделим расстояние на скорость сближения, Найдем время встречи. Умножим это время встречи на скорости хилеса. Найдем, сколько ему надо пробежать, чтобы добро, догнать черепаху. Теперь посмотрим вот эти итерации, которые описывают дину. Ровно тем же способом. Вот время, которое надо преодолеть, чтобы время через которое он пробежит вот эту фору, черепаха за это время насколько то ползет, следующее время, следующее расстояние и так далее. Мы видим, что каждый элемент, каждый каждый параметр на следующей итерации зависит регулярным образом от неких нам известных констант. Если мы их попробуем просуммировать, мы получим ряд который в математике называют сходящимся, то есть имеющим предел, причем этот предел конечный. Если мы его вычислим, мы внезапно получим ровно расстояние встречи. И то же самое мы сделаем для времени, получим ровно время встречи, ровно то, которое мы физически вычислили. Но поскольку в этом ряде все слагаемые положительные, значит любая предыдущая итерация – она меньше, чем вот этот самый предел, который мы нашли. То есть все расстояния, которые мы рассматриваем на этих итерациях, меньше того, на котором они встретятся. Ну и со временем ровно то же самое. Иными словами, в данной опоре правильный ответ – да, правда, ахиллес не догонит черепаху. Другое дело, что, видимо, древним Гекам казалось, будто бы если у нас бесконечное количество слагаемых, то и сумма должна быть бесконечной. Оказалось, что это не так. Нет, эта сумма ограничена неким числом и, в частности, время ограничено временем встречи. Все, что мы рассмотрели, происходит до времени их встречи. Но это время вовсе не бесконечное. И то, что Ахиллес на этом времени... Ну, по сути, тут сказано, что Ахиллес не догонит черепаху раньше, чем он ее догонит. Тут нет никакого парадокса. Этот пример интересен в общем, тем, что... Ну, там из него можно весь Матан вывести, <почти>, почти. Можете почитать мою статью о опоре Зенона и Матан. Там много подробностей про то, что откуда следует. Но для меня самое интересное то, что на самом деле, на примере этой опории, пользуясь формальной логикой, Зенон мог бы вывести некие положения Матана. Но он, видимо, забоялся, доверился здравому смыслу и решил, что это его формальная логика подводит. Но на самом деле, ладно, там этих выводов нету, сейчас я к этому и переключусь. Там этого слайда просто нет, где я по шагам расписал, но это я устно скажу. У нас есть вывод, да, что, ну, что ахиллес не догоняет черепаху. Это противоречит ну, очевидному тому, что он ее догоняет. Это значит, что какая-то из предпосылок, ранее нами принятых, неверна. Если мы посмотрим на все предпосылки, мы весьма быстро выясним, что единственный кандидат на неверность — это тезис о том, что бесконечное количество слагаемых всегда дает бесконечно большую сумму. Он значит, если эта предпосылка неверна, мы открыли один из интересных фактов из матанализа. Зенон это, видимо, сделать побоялся, поэтому матанализ был открыт сильно позже. Мы много узнали из этой опори, проанализировав его при помощи физики, формальной логики и математики. А теперь диалектический вариант с авторством Гегеля. Решение этой опори тут мелковато и много, но я перескажу своими словами. Тут при помощи всяких занимательных оборотов, например, вот такое мне очень нравится, погашение всякого различия всего отрицательного для себя бытия. То есть прям звучит... Одну фразу можно весь день читать. Но что тут, по сути дела, в качестве решения опори предлагает Гегель? Он говорит вот что. Да, время противоречит пространству, пространство противоречит самой себе, время противоречит самой себе, точка противоречит отрезку. Ну, в общем, все всему кругом противоречит. Но, поскольку реальность противоречива, противоречие является основным свойством реальности существования. Это значит, что пространство и время реально существуют. Вот такое интересное решение о поре, и вы можете сравнить его с тем скучным вариантом, который я до этого излагал. А теперь можно перейти к вопросам. Спасибо за интересную лекцию. Вопросы. Александр, молодому человеку, второй ряд. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос <coughs> стоит в следующем. Мы уже коснулись, вы уже коснулись своей лекции того, что диалектики даже двое договориться не могут. Mm -hmm. Так вот, что если мы возьмем одного диалектика, возьмем второго диалектика, он будет отрицать первого. Возьмем третьего диалектика, он будет отрицанием отрицания. Можем ли мы из трех диалектиков собрать вечный двигатель? Ну тут два момента. Первый хотелось бы поправить, да, там у нас только двойное отрицание существует согласно Гегелю. Это значит, что в этой цепочке третий диалектик уже будет тождественен первому. Это, вот. Но физика нам не дается вечный двигатель собрать, потому что для этого нужен приток энергии. Из этого следует, что если мы могли бы как-то локально из них извлекать энергию нам бы пришлось обеспечить приток энергии извне, может, подогревать их как-то. Ну, то есть просто так это не получится. Следующий вопрос. Не так много вопросов. Александр, давай молодому человеку вот в конец сюда, который обычно две руки тянет, он решил сейчас замаскироваться, тянет одну. Спасибо. Меня очень давно интересует вопрос, вот, эта диалектика, она имеет, наверное, какое-то отношение к философии. Если да, то философия — это вообще наука, и чем она вообще занимается? -то? Может, вы мне сможете ответить, просто интересно. Ну, Спасибо. Да, я могу ответить, я сейчас начну отвечать подробно. Это еще три таких лекции минимум получится. Ну, философия, с ней как произошло? То есть когда-то просто любые рассуждения назывались философией, там, Любомудрием, любовью к мудрости. Потом некоторые рассуждения оказывались содержательными, и они через некоторое время выделялись в какую-нибудь науку. Ну, там один из первых примеров — это, собственно, математика, хотя ее там в явном виде не выделяли как отдельную науку, но по факту она уже существовала как наука. Ну и со временем, в общем, все содержательное, что было в философии, оно от нее отделилось, в какую-то другую сферу перешло. Непонятно в какой момент, но где-то там в средневековье, наверное, уже точно, философия это типа стала представлять из себя сбор того, ну, тех, кого больше никуда не взяли. Но опять же, к их чести надо будет сказать, что их не совсем никуда не взяли, потому что многие совмещали. То есть они занимались, например, там, физикой и философией. И там в новое время также продолжалось. В XIX веке это уже было послабже. То есть там такое совмещение было гораздо более редким, чем раньше. Но опять же, примеры есть. Вот там, например, План Каре, известный математикой, сделавший большой вклад в теорию относительности. Он, в частности, написал очень хорошие книги на философские темы. И они, правда, содержательные. Но проблема, две проблемы там есть. Первая проблема в том, что реально это 95% шлака, это еще в лучшем случае, и 5% правда содержательных вещей. Причем чем позже написана книга, тем, ну, соответственно, больше пропорция в сторону шлака. А вторая проблема в том, что ну, представьте, если бы у нас была математика устроена по тому же принципу, по которому устроена философия. То есть все ошибки, которые когда-либо совершались в математике, они бы входили в курс, по ним бы сдавали экзамены, это бы философы их пересказывали на лекциях. причем пересказывали, преподнося их как столь же хорошие, столь же серьезные аргументы, как и безошибочные суждения. То есть это да, вот тогда и математика, и физика, и любая другая наука, она бы пришла к такой же проблеме, что ей невозможно пользоваться, потому что это свалка каких-то противоречивых фактов, и идей, там, течений, верных и ошибочных доказательств в одном флаконе, которые предлагают считать идентичными. Да, в ней можно найти что-то ценное, какие-то жемчужины, но лучше искать жемчужины там, в россыпях жемчуга тем где-то еще. Диалектика, она в этом плане, она безусловно относится к философии, причем входит на вот эту доминирующую сейчас ее часть. Вот такое соотношение. Следующий вопрос. Николай, вот прямо перед тобой молодой человек стоит. Здравствуйте, Петр. В чем разница между диалектикой и диаматом? Mm. Диалектика ⁇ это способ рассуждений, ну вот я его пытался тут описать, наука обо всем на свете и так далее. Диалектический материализм, который сокращает до диамата, это тезис о том, что мы должны быть материалистами, но вот есть плохие метафизические материалисты, которые видят мир материальным, но статичным. А мы будем хорошими диалектическими материалистами, которые материалисты, но видят мир все время развивающимся и совершенствующимся. Ну, то есть вот соотношение примерно такое, что диамат — это утверждение о том, что надо быть материалистами и при этом пользоваться диалектикой. Следующий вопрос. Николай, вот молодой человек за тебя в руку тянет. Смотрите, если с помощью диалектики можно доказать все что угодно, то можно ли с помощью диалектики сформулировать доказательства несостоятельности диалектики? Ну Можно, это же просто один из тезисов, подставляя вот, чисто технически в этот способ доказательства. и вот. Но другое дело, что формальной логикой доказательства на основе противоречивой системы Аксиом не считаются доказательствами. Но если это устраивает, если диалектика сама разрешила, то да, можно ее тут же опровергнуть чисто техническим способом. Так, Александр, вот, да-да-да, пожалуйста. Очень интересно, я 30 не, не открывал Гегеля. Я, может, пропустил начало. А с чем связано вообще пафос борьбы с диалектикой? Ну, казалось бы, есть более, сказать, серьезные трендовые течения, позитивизм, тот же... Постмодернизм, а диалектика, ну как сказать, она где-то на обочине истории оказалась. Диалектика она имеет, ну точнее не то, чтобы имеет отношение к науке. Ее так пытаются, как сказать, ее пытаются преподносить как науку. По постмодернизм никто не говорит, что это такая наука и он как-то влияет на науку. Это просто вот давайте все тексты считать одинаково весомыми. Что касается позитивизма, ну их там много было разных цепочки. Если первые позитивизмы были весьма странными, там, грубо говоря, то, что называют позитивизмом Поппера, он весьма адекватный, он как составная часть научного метода входит. Другое дело, что это к первым позитивизму вообще почти никакого отношения, кроме того же названия уже не имеет. Ну, позитивизм, первые позитивисты говорили, не надо пытаться найти вот эти глубокие обоснования, надо просто фиксировать то, что есть, и все. Ну, понятно, что наука так не будет работать, это будет не наука, это будет собрание некого архива. Просто вот факты перечислены, и все, без каких-либо попыток закономерности из них вычленить. Это занятие бесполезное, но кто сейчас пытается ученым предлагать вот этот вариант? В здравом уме никто не будет это сейчас делать, а диалектику вот предлагают. Поэтому пафос вот в этом. Следующий вопрос. Александр, вот девушки. У меня такой, я хочу уточнить утилитарный нюанс. У вас на одном из слайдов был барграф, диаграмма, про априорную вероятность булшита. Что вы использовали в качестве единицы измерения булшита? Там подразумевались проценты. Там подразумевались проценты, вероятность того, что там присутствует нечто такое, почему эту теорию вообще стоило бы отвергнуть целиком. Но мне как бы эту теорию, я понял, что если я сейчас этим увлекусь, у меня будет весь доклад про теорию, как вот это посчитать. Даже там же куча вариантов сразу возникает. Как там сложность текста оценить, как понятность. Мысль уже в эту сторону пошла, как проводить эксперименты, как там результаты правильно трактовать, как сделать шкалу более-менее показательную. Лекция про другое. Поэтому я даже циферки убрал. Там раньше были проценты написаны. Я подумал, что пояснять, что цифры условные, <с> очень далеко разговор зайдет. Ну и давайте последний вопрос, Николай, у вот девушки во второй ряд. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Что делать с тем, когда у тебя преподаватель, ну, по сути, пропагандирует каждое занятие, дилектическое мышление? Ну, вот, кстати, про актуальность вопрос. Это правда встречается, реально. Так, ну, если научный подход использовать, да, надо приводить какие-то примеры, которые показывают не универсально. Их просто легко привести, потому что некое обобщающее утверждение вполне конкретно опровергается одним противоречащим примером. Другое дело, что одним примером нельзя доказать, что что-то верно. Но вот доказать, что что-то неверно, можно. Ну и, собственно, вот я приводил тут некоторые примеры, опять же, тот утверждает, есть вот универсальный закон. Мы берем даже не то, что я придумал пример, я взял их же собственный и показал, что там на самом деле не работает. То есть их пример это контрпример. Если у человека это не идеологический посыл, то есть он вне зависимости от аргумента будет продолжать в это верить. А если у него вместо этого присутствует желание докопаться до истины, и он при этом более-менее владеет формальной логикой, он должен понять, что по крайней мере нужна какая-то модификация этого учения, потому что в нынешнем виде оно ну, совершенно точно. Мы мгновенно приходим к противоречиям, к бесконечному количеству трактовок и так далее. Но для этого надо вот подбирать примеры. Какие-то аргументы. А для этого надо, соответственно, пытаться самостоятельно мыслить. Это тоже полезно. Спасибо. Если далеко не уходите, нам нужно определить автора лучшего вопроса, мы подарим ему книжку. Мы можем жребий кинуть. Я могу просто сказать вопросы, напомнить. Я бы предложил Про... кинуть жребий. Ну ладно. Ну давайте киньте жребий. Давайте просто так. Зажите цифру от 1 до 7. <свят> не так нечестно, нам нужен <свят> генератор чисел <свят> случайных. <свят> Ладно, давай со сознательно выберем. Про вечный двигатель из mm -hmm. диалектиков, про то, какое отношение диалектика имеет к философии, про различие диалектики и диамата, про способ доказательств на основе противоречий, про пафос диалектики, про единицу измерения Булшета и про то, что делать с тем, если преподаватель пропагандирует диалектическое mm -hmm. мышление. Мне на самом деле они вообще все нравятся, но я выберу вот вопрос номер два, какое отношение диалектика имеет к философии. Не потому что он мне понравился больше, чем другие, а потому что он мне дал легальный способ рассказать то, что я был вынужден вытянуть из доклада, чтобы уложиться во время.